Растяжка. Основные движения – наклоны и развороты. Особое внимание талии. Садимся на ягодицы. Выпрямляем обе ноги. Правой рукой тянемся по стопе, по ноге. И тянемся вверх за рукой. Удлиняем себя через верхнюю руку. Удлиняем верхний бок. Растягиваем косые мышцы. Концентрируемся на своих ощущениях. Удлиняем бок еще больше. Возвращаем руку вверх, садимся и меняем. Меняем сторону. Опускаем локоть на колено. Тянемся, не форсируем события. Концентрируемся на ощущениях и учимся слушать свое тело. Удлиняем руку, удлиняем весь бок. Стараемся ягодицы от пола не отрывать. Возвращаемся в центр, проверяем, чтобы у нас поясница не круглилась. Уводим руки в стороны и начинаем выполнять разворот корпуса. По диагонали тянемся рукой к стопе, другая рука ушла за ягодицы, за спину. Возвращаемся и выполняем все в другую сторону. Мы не торопимся. Выполняем движение на выдохе, возвращаемся в центр и снова разворот. Концентрируемся на своих ощущениях. Мы помним, что наша талия заслуживает внимания, и чтобы не увеличивались мышцы в области талии, мы их будем тянуть сегодня. Чередуем развороты в одну и в другую сторону выполняем в удобном для себя темпе получаем удовольствие от тренировки выполним еще один раз также последний раз также, Возвращаемся в центр, собираем обе стопы, тянемся вправо-влево, снова удлиняя наши бока. В растяжке для этого типа фигуры, для прямоугольника, мы с вами используем наклоны и повороты. Последний раз также делаем вдох, тянемся руками вверх, опускаем кисти на уровень груди. И на сегодня это все. Полностью комплекс для типа фигуры прямоугольник вы найдете на сайте. Чтобы быть уверенными, что этот комплекс подойдет именно вам, пройдите тестирование. Закажите персональную тренировку по WhatsApp, по Skype